Приветствую вас, друзья! Меня зовут Татьяна. Я домохозяйка. Год назад я была вынуждена уйти с работы по соболезнему. Сейчас я являюсь партнером международной компании. Компания первоначально зашла, чтобы иметь доход. Но когда мне пришла первая баночка продукта, я ни на минуту не стала сомневаться, что я сделала правильный выбор. Почему? Через две недели приема капсул у меня прошло головокружение, которое учило меня в течение 10 лет. У меня было постоянно низкое давление. Давление нормализовалось. Была нежелюберная невролгия, мучевшая меня ночами. Я не могла спать. Была боль под левой лопаткой. Через две недели приема этого продукта. Вы не поверите. У меня все прошло. У меня не стало никаких болей. Я не ожидала такого результата. Сейчас эти капсулы идет вся на семья. У нас хорошее настроение. То есть я высыпаюсь, я встаю бодрая. Сила у меня прибавляется с каждым днем. В общем, чувствую себя прекрасно. Так, что еще я могу сказать? В продукт входит 13 натуральных ингредиентов. Прежде всего, это капсулы для нашего мозга. Здоровый мозг, здоровый организм, здоровая нервная система. Ограничений нет. Капсулу можно принимать 15 дней. Три капсулы в день достаточно для того, чтобы ваш организм был обеспечен. Всем, что ему нужно для жизнедеятельности в течение дня. Я отказалась от всех кабельки. Я покупала витамины, в своей семье покупала витамины, э, обезболивающие. Сейчас мне ничего не надо. То есть вот эти капсулы просто вернули меня в жизнь. Продукт проверен в Академии наук в городе Москва. Там все натуральное, там нет ничего лишнего, там нет химии. Из чего он состоит, можете посмотреть у меня под видео в моем блоге. И еще хочу сказать, что потребляя этот продукт, я еще зарабатываю деньги, то есть мне компания платит за то, что я потребляю продукт. За первые три дня, когда я зашла в компанию, я заработала 210 долларов. Продукт потребляем. Люди у меня уже его спрашивают. То есть, что хочу сказать? Я очень рада, что я работаю в этой компании что мне помогает этот продукт. А кстати, вот буквально вчера мне пришла еще одна баночка. Сейчас я вам сейчас я покажу. Вот. Здесь есть все об этих витаминах. Накладная. Потом, значит. Еще мне пришла от компании ой извините старта пионер, за вот, которую я буду получать зарплату в общем я довольна что я попала в эту компанию компания оплатит компания выпускает хороший продукт приходите мы вас ждем мы вам будем всем очень рады Желаю вам всем крепкого здоровья. До свидания.